Тут сюда в метрах или минутах, минутах не понимаю. Вот. А, ну, так, сейчас уже 18. Да. А, ну поначалу типа, кокаином. Сильно стараешься. Ну, как, -то, как, -то, как -то, вообще похуй? Здравствуйте, уважаемые! вот, что мы с вами сегодня будем лепить? А сегодня мы будем с вами лепить пирожой. И то, как пойдет, мы же импровизировать будем по ходу и действию. собственно, будет у нас, я так думаю, мини-кольцом. Есть вот такое вот тесто для чебуреков, замаринованный э -э, красный лучок, предварительно нарезанные уже соленые огурчики. Маслинки я полезал пополам. Естественно, сыр Гауда задействуем. И перед тем, как я покажу основной ингредиент, я думаю, вам пора бы подписаться на канал именно сейчас, поставить лайк этому видео, смотреть эти и другие видео с канала, делиться этими другими видео в своих соцсетях. А теперь... Вы сами прекрасно знаете, что самое время написать в комментарии «Бургеры отстой, а хот-доги рулят». Ну и само собой про то, что ролик начинается с такой-то минуты «Не благодари». Да-да, это я про вас, мои дорогие гурманы. Я нахрен сейчас вытащу ребра. Что-то слабовато верится. Ребра свиные копченые, с них мы сделаем мясо и задействуем их как начиночку, ребятки. Замутим еще в соус, есть томатная паста, есть аджика. В общем, мы начинаем. Поехали. Пьяный что ли? Что это? Да не похоже. Ну что ж, а теперь давайте-ка соединим все наши ингредиенты. Немножко аджички для остроты добавим в баночку томатной пасты. И мешаем собственно, с нее и начнем. Следом мясцо, немножко оливок добавим сюда, вот, Огуречик. наш замаринованный лучок и, собственно, сыр. Сыр, кстати, брали гауду, гауда здесь самое, но отличненько все схватится, цепится, будет тянуться и потрясающе. давайте. Теперь, нижний наш пирожок, начиночку чпонько, сняли и накрываем сразу же верхним. Продолжаем. в том же духе. Five minutes later. Ну что ж, дамы и господа. Такие вот у нас пирожочки получились маленькие ватруньки, подуньки, они же мини пицца коррекционная. Получилось пять штучек. Да, вот тут. Ну ты понял, короче, мы чуть подальше. Две из них отправим в наш гриль от фирмы Polaris. Двухсторонний электрический. А три отправим в духовочку и. Увидимся на дегустации. Здесь прогрелось, там прогрелось. Open up, open up. Let's go, let's go. Ну что ж, дамы и господа, получились у нас вот такие вот кольцончики семейные из под горилля. Двухстороннего нашего гриля прям слиплись, ничего страшного будет так топчало. И вот такие вот три пирожочечка из духовочки с маслицем хрустящее снаружи, однозначно все пропеклось. А теперь, э, что ж, давайте попробуем. Скреативленный, очень быстренько, на скорую руку рецепт. Посмотрим, что в разрезе. Сначала возьмем тот, который был в духовке, пирожочек кольцо на по Так вот это вот оно все выглядит. Хрустящий снаружи, сочное внутри. То, что надо. Свер подплавился. Схватил все ингредиенты. Топовая тема. Подержали в духовке. 12 минут на 200 градусах. Отлично. Отличное сочетание. Даже та небольшая ложечка аджики, что пошла... Соус с томатной пасты не дает своей потрясающей остроты. Лишь легенькая острота. Топ. Топ. А теперь вот эти вот семейные пирожочки, они же наши кольцо, не больше похожие на стейки которые делали в гриле. В двухстороннем гриле опулялись. Давайте посмотрим. Они вот при, более приплюснутые. Матинки тоже самое колесо посмотрим, как это выглядит. Кстати, пишите в комментариях, где я чаще всего использую именно этот нож. В каких роликах. Вот так вот оно все в включенном виде выглядит. Ароматы все те же самые присутствуют. Более прожаренные с двух сторон. Посмотрим, как это все по хрусткости. Действительно напоминает больше какой-то сэндвич. Но вот, блин, так даже прикольней. Так даже веселее. Наверное, двухсторонний гриль для вот таких вот блюд подходит, наверное, даже лучше, чем духовочка. Так что и то, и то хорошо. И вот именно здесь почему-то больше авторота чувствуется, наверное, потому что прижала, выжила, выдавила все ароматы. В общем, вот такой вот рецепт. Очень быстро приготавливаемый, очень быстро придумываемый, очень, очень все просто, легко, удобно. Идеально, идеально. Грубо говоря, блюдо из остатков. Блюдо из остатков. Чипоник, чипоник, чипоник и готово. Можно импровизировать, поиграть там, что кого. Ну, ты понял, в общем, э, э, ребята, это топ. Это топ, это легко, быстро. Как бы кольцо, как бы сэндвич, как бы пирожок. Как э, э, э, на фотке сверху, видите, в конце похоже даже чем-то на калитку. Национальный карельский пирожок Не путай с калинкой Такие дела Такие дела В общем, ставьте лайк Готовьте Легко, быстро, вкусно Подписывайтесь Пока На этом все а, Я, я же текст не выучил Ну, ну Тима, вас приветствую Так-то отвечу Причащи Уйти, мой охотник играет Просто И это ничего не скажет, не на в принципе, это кончено Это Это, Ванька, чего? Ванька кто?